Приветствую! В эфире Вымпел. Ну что ж, весна уже в самом разгаре, снег сходит на нет, ну а мы продолжаем наше вещание, и здесь ты, как прежде, можешь узнать все самое интересное из мира настольных игр, комиксов, кино, видеоигр и прочих аспектов гиковской индустрии. Смотри сегодня в выпуске! Долгожданный анонс от Valve, новый трейлер экшена Star Wars Jedi Survivor, Зло, что творят мужчины, и, конечно же, восходящее японское солнце. По традиции, наш выпуск начинается с рубрики, посвященной новостям. Издание IGN опубликовало сюжетный трейлер экшена Star Wars Jedi Survivor. Ну, в нем показали сюжетные фрагменты со знакомыми и новыми персонажами, геймплейные отрезки и многое другое. Особенного внимания заслуживает существенно возросшее количество разных планет, которые кеймеры смогут посетить. Напомним, что Star Wars Jedi Survival – это продолжение Star Wars Jedi Fallen Order. Действие тайтла развернется спустя пять лет после оригинала. Для вселенной «Звездных войн» такие таймскипы — дело привычное. Игра расскажет о новых приключениях Кэлла Кейстиса, ночной ведьмы Мирин, пилота Гриза и джедая, наставника Цере Джанды. Ну а все это великолепие выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X и S. Век бесконечных сиквелов и компания Мастодонт Вальва присоединяется к веселью. Компания после череды слухов и намеков представила Counter-Strike 2. Обновленную версию Global Offensive на движке Source 2. Ну и разработчики сразу же поделились подробностями так называемого сиквела. Так, Counter-Strike 2 предложит игрокам обновленную графику с продвинутым освещением и отражениями, измененные карты и подтянутую структуру серверов, основанную на тиках. Ну и, разумеется, необычный дым. Куда ж без этого. Кроме того, игрокам будет доступен инструментарий Source 2. А потраченные и полученные скины никуда не денутся. Последняя новость радует особенно. Ну а так, будем ждать Помнится, Overwatch за цифру 2 в названии и небольшой косметический ремонт затребовал полную цену, а здесь вроде как бесплатно. Студия Fireshine Games объявила дату Shadows of Duty. Крайне занятного детективного иммерсив Сима с воксельной графикой. Игра выйдет в раннем доступе Steam 24 апреля. Маленькое напоминание. Действие игры происходит в 1980-х, сверхиндустриализированной альтернативной реальности. Игроки возьмут на себя роль сыщика. Предстоит использовать специальные устройства и, как подобает настоящему детективу, искать улики, получать деньги за раскрытие преступлений, поиск и продажу полезной информации. Отдельно радует то, что игра получит русские субтитры. Epic Games представила Unreal Engine 5.2 с инструментариями процедурной генерации мира. Но за этим громким заголовком мы перейдем к новостям из пересечения высоких технологий, ну и наших любимых игр. Epic анонсировала процедурные инструменты для следующей версии своего сверхпопулярного игрового движка. Эти инструменты позволяют разработчикам создавать игровые миры, используя всего небольшой набор сделанных вручную модели. Все остальное Unreal Engine 5 генерирует самостоятельно под контролем художника. На презентации было видно, как дизайнер помещает большую скалу в центр русла реки, а бревна автоматически соединяют его с окружающей средой. Круто то, что блок взаимодействует с другими близлежащими процедурными элементами сцены, например, с руслом реки. Если дизайнер хочет, чтобы игрок двигался влево, то, то есть, получается разработчик может просто переместить конструкцию вправо, все обновиться, чтобы учесть это изменение. Двигая скальную породу обратно, она возвращается к своему первоначальному состоянию. При этом есть небольшие отличия, например, бревно находится в несколько иной позиции превью этого чудо-движка 5.2 уже доступно, однако полноценный стабильный релиз состоится чуть позже. Хотя уже превью позволяет представить себе, какие поразительные миры мы, геймеры, сможем получить уже в обозримом будущем. Ну и напоследок, новость из мира технологий, игр и, что немаловажно, отечественной индустрии. Российская студия Жиши анонсировала игру Tenet of the Spark экшен с мгновенным переключением времени действия. Главной механикой а геймплейной фишкой станет переключение между реальностями, буквально по щелчку. Протагонист может в любой момент перейти в любое другое время действия, не прекращая схватку. Например, из современности перескочить во времена викингов или индейцев, где продолжить прохождение и даже поэтапное сражение. Напомним, что Жиши ранее создавал только компьютерную графику для рекламы Яндекс.Стации и Додо Пиццы, а также участвовал в разработке мобильной игры. Однако, когда выйдет этот амбициозный проект и на какие платформы, пока неизвестно. И ожидания находятся на одной высокой планке вместе с опасениями. Задумка в выбранном художественном стиле смотрится потрясающе. И лично мне невероятно хочется верить, что студия, работавшая лишь над компьютерной графикой ранее, сможет насытить свой штат достаточным количеством разработчиков и сходу выдать хит. Ну, лично я, по крайней мере, буду очень на это надеяться. Наша рубрика посвященная новостям, плавно переходит в нашу другую, неотъемлемую, посвященную комиксам. Сегодня в нашем выпуске, в рубрике, посвященной комиксам, некоторый раритет, по крайней мере, в оригинальном своем переводе он вышел в далеком 2007 году, когда, как известно, трава была зеленее, а в 20 на русский его перевело издательство Камильфо, которое все еще каким-то неведомым образом, несмотря на официальный уход Marvel, продолжает анонсировать все новые и новые комиксы. Видимо, закупились они знатно. Но долго тянуть не будем. Сегодня у нас дебют известного такого режиссера в довольно узких кругах, как Кевин Смит, Человек-паук и Черная кошка. Зло, что творят мужчины. В прошлый раз мы уже останавливались на похождениях Стенолаза и его подруги Здесь мы не будем делать никаких исключений. Точно так же локальная история, замкнутая в себе, которая имеет начало, имеет конец, является эдаким спин и глядя на то, что сейчас происходит с несчастным шестым томом Человека-паука, можно только порадоваться, вспомнить те прекрасные времена, когда, ну, можно сказать, трава действительно была зеленее, времена были более радостными, безмятежными, Человек-паук мог себе позволить просто летать по городу, не страдая ни по каким причинам. У него были какие-то свои любовные шуры-муры, у него были капустники. В данном комиксе можно увидеть ночного змея из «Людей Икс» и небезызвестного «Сорвиголову», это Мёрдока, про которого прямо сейчас снимают сериал. Тут есть и несколько малоизвестных злодеек на тот момент, например, Скорпия. Вообще, сам по себе комикс крутится вокруг тематики, которую сейчас, например, на Западе, в Голливуде считают какой-то табуированной, запретной. То есть это романтика, это... Привычная красота, если сейчас как, какой только комикс не посмотри, смотреть экранизацию, смотреть оригинал, костюм выглядит как мало того, что косплей, так еще и крайне целомудренный косплей. А здесь нет, все по классике, черная кошка, как она залетела в комиксы, так она здесь и осталась. Вообще, несмотря на такую провокационную обложку и ряд весьма необычных тем, творчество Кевина Смита недалеко ушло вот от темы, заявленной в 2007 -м. совсем недавно Мастера вселенной, сериал, который анимационный, от его руки вышел, подвергся критике за излишний акцент с Химена на непосредственно его подружку Ширу. И в целом, в целом, сам сюжет поднимал ряд проблем, которые, ну, казалось бы, сейчас в кино уже не удивление, что женщины не слабее мужчин, что второстепенные персонажи гораздо круче, чем, допустим, главный герой. Здесь не исключение, здесь поднимаются темы, мало того, что какие-то привычные для политических триллеров, это политики, это коррупция, это злоупотребление наркотиками, это и в том числе в обравлении весьма минималистичного, но тем не менее изящного стиля Здесь, ну, лично меня очень сильно зацепило при прочтении, как они каждый раз это Мёрдока изображали в виде какого-то силуэта, у которого неизменно всегда горят таким красным, как у какого-то черта, или как у мужика из мексиканского мема очки. Сам по себе сюжет, что немаловажно, вот сейчас я даже пролистаю, имеет начало имеет прекрасную восхитительную надпись конец я и не устану об этом говорить, поскольку каждый раз, когда ты смотришь на современные комиксы, ты понимаешь, что во-первых этих выпусков будет штук 60, а тебе предстоит покупать 2-3-4 тома еще и на полке место искать, к слову о полках весьма болезненная тема для автора данного выпуска это обложка, здесь она как всегда мягкая, Ну, повторяться, только портить лишний раз, что смотрится она хоть и красиво в таком розово-пурпурном стиле, безусловно, это смотрится эффектно, но на полке среди толстых томиков это будет выделяться и хранить такие комиксы довольно неудобно и душу они греют не так сильно, как могли бы. Рисовка надо отдать должное, несмотря на то, что минималистичная, она комфортная для прочтения. Это тот самый палп-фикшн, про который можно себе представить: легкий и напряжный, несмотря на ряд серьезных тем, все продается с легким флером для читателя такой романтики, игривости, знакомых персонажей. То есть, это не какая-то деконструкция, это да, ряд серьезных тем, но тем не менее в привычном для стенолаза образе. Поэтому, если вы, как и я сейчас, страдаете, наблюдая за тем, что делаются комик своими персонажами. Marvel, это отличная возможность познакомиться, ну и заодно окунуться в тот самый 2007 год, который нам все сложнее с каждым годом будет вернуть. А на такой ностальгической ноте наша рубрика переходит к настолкам, к временам еще более далеким. А в нашей рубрике, посвященной настольным играм, как и обещали, мы делаем шаг еще назад, подальше от 2007-го, в Японию, в эпоху самураев, ну и не существовавших они, о которых мы сегодня будем говорить в контексте игры «Восходящее солнце». Это вторая игра из настольной трилогии Эрика Лэнга, знаменитого настольного геймдизайнера, посвященная противостоянию людей под покровительством могущественных богов и монстров. Первая часть называлась «Кровь и ярость», была посвящена «Махачу. Скандинавии. Вторая это Япония. Третья недавно вышла. Анг. Боги Египта. Наиболее интересная с точки зрения стилистики и выверенных механик это именно восходящее солнце, поскольку она удачно переняла то, за что полюбили кровь и ярость и смогла зацепить больше, чем последующий анг, который не смог повторить успех своего предшественника. Хотя казалось бы, египетская мифология такая интересная. Но кому-то больше нравится самурай, ваш покойный слуга не исключение. Очевидно, что главная продающая фишка игры, как бывает у игр студии Cool Minions of Note. Это огромные монстры. Они детализированы, они здоровые, любой Вархаммер позавидует. Вот если смотреть в масштабе руки, здорово смотрится в ладони, куча деталей. Красить такое, я полагаю, одно удовольствие. Единственное, что, когда имеешь дело с такими миниками, всегда надо быть очень осторожным. Поэтому иногда ход затягивается, потому что ты максимально аккуратно стараешься транспортировать этих красавцев. Ни одними монстрами едины. Здесь есть несколько домов, у каждого свой индивидуальный цвет, у каждого есть свои... Подставки, в которые, собственно, вы можете позже подставить своего монстра, чтобы он принадлежал вам и только вам. Как и бывает, с зомбицидом миниатюра повторяющиеся, но несколько классов, тем не менее, есть. Они. Яркие, разных цветов, выразительные, ими удобно двигать, и для большего обозначения своего владения над какой-то провинцией Японии представить себе сложно. Существует такая игра, как Рокуган, в ней все миниатюрки заменены на карточки, хотя смысл похожий. Так вот, Рокуган не такой интересный и не такой эстетически приятный, наверное, потому что здесь все отдает стилистика Японии. Допустим, если вы хотите заключить какой-то альянс, вы берете знак своего дома, знак дома, с кем вы хотите заключить альянс, и вуаля, вы теперь друзья, ход прошел, сезон прошел, вас друг кинул, ну что ж, вы можете заключить новый, ну и так далее. Игра максимально заточена на стиль, на обладание провинцией, ну собственно все видно на поле, задача завладеть как можно большим количеством очков, двигаясь по вот этому измысловатому треку, и самое важное в ряде механик, каждый из Играющих — это своеобразный полководец, который может призывать солдат, ставить крепости, которые, если, например, вы в доме черепахи, вы можете эти крепости даже двигать, потому что они у вас перемещаются, натуральный ходячий замок. Ну и, конечно же, когда вы вступаете к конфронтацию, вы можете отдавать самые разные приказы. Можно уповать на богов. Кто-то из них позволяет двигаться быстрее, получать больше ресурсов. И самое важное — эта игра, как и множество экономических стратегий, допустим, компьютерных, учит тому, что из любой ситуации можно извлечь выгоду, если мы говорим о каком-то геополитическом конфликте, симуляцией которого, очевидно, эта игра является. Это очень полезный навык, который можно привить своим игрокам. Например, если вас зажали в ловушку, допустим, у противника, очевидно, большой монстр, который вас перекрывает по своим параметрам, у вас два солдатика, и очевидно, что вы проигрываете, и просто так уходить обидно бросать их в бессмысленную бойню жалко, но вы можете отдать приказ совершить сапуку. Мы такой не одобряем, однако в рамках исторической Японии это такой известный факт, когда самурай опозорен, он может совершить самоубийство, чтобы спасти свою душу. И здесь это точно так же работает. Вы можете приказать своим самураям свести счеты и жизни и получить за этот счет победные очки. Очень цинично, безусловно, но тем не менее, это один из примеров, как из самой невыгодной ситуации, что-то извлечь для себя. Говоря о каких-то политических элементах, игра... Может показаться знакомым тем, кто играл в настольную игру Престолов. Здесь есть тоже ширмы. Ширмы, в том числе, как какой-нибудь ДНД. Внутри у вас есть свой домашний регион. Стартовое значение чести, от которого вы можете отталкиваться, получая или тратя ресурсы, приобретая монстров, теряя монстров. Здесь есть свои уникальные особенности. Здесь есть напоминание, собственно, кем вы командуете, что вы можете делать. Ну и за такими ширмами очень удобно хранить жетоны приказов, что вы конкретно хотите делать. Свою прекрасно оформленную, стилизованную памятку. И, конечно же, монетки. Они не такие звонкие, как для Свидания Эверделла, но, тем не менее, тоже очень приятные красиво оформлены и помогают погружению. Говоря о существенных недостатках игры, это очевидно ее заточенность на миниатюры, поскольку у игры есть несколько дополнений, мы их рассмотрим в следующем выпуске, но, тем не менее, некоторые компоненты друг друга взаимозаменяют и, как с зомбицидом, все коробки смешать не получится, несколько дополнений придется исключительно отдельно блоками заменять один дом на другой. Но о дополнениях у нас история пойдет в следующий раз. В данный момент брошена затравочка, и я искренне надеюсь, что эта затравочка успешная. И на этом наши приключения древней Японии на сегодня подходят к концу. <звы> на этом наш выпуск на сегодня подходит к концу. Ну, как можно увидеть, тем заявленных на будущее много. И не переживай, мы обязательно вернемся с новостями, комиксами, ну и, конечно же, на столками.